Дамлима блюдо узбекской кухни, именно сейчас его нужно готовить, когда при лавке буквально ломится от разнообразных овощей, обычно это блюдо готовит с бараниной, у меня европейский вариант с курицей. Дамлима очень полезное, сытное и вкусное блюдо, ароматные овощи с мясом в соусе, удобно, что набор овощей может быть любым в зависимости от наличия в вашем холодильнике, но все-таки лук, морковь, капуста, помидоры – Картофель должны быть обязательно, специи также кладите по вкусу. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. В глубокую сковороду или казан выложите куски курицы, налейте подсолнечное масло. Слегка обжарьте курицу со всех сторон. Морковь и лук нарежьте произвольно, у меня лук полукольцами, а морковь кружками. Добавьте в казан, посолите, добавьте лавровый лист, базилик сушеный. Картофель нарежьте кубиками, не мелким, выложите в казан. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Нарежьте капусту, слишком тонко резать не нужно, добавьте к овощам и курице. Баклажан очистите, нарежьте кружками или кубиками. Значения не имеет. Помидоры нарежьте кружками и выложите сверху. Посолите. Налейте в казан 50 мл водой, Накройте крышкой и тушите овощи с курицей на небольшом огне 35-40 минут до готовности. В конце обязательно попробуйте и если не хватает соли, добавьте. Также добавьте измельченный чеснок. Домлема готова лайкайте подписывайтесь комментируйте необходимые ингредиенты курица 600 грамм лук репчатый 1 штука морковь 1 штука картофель 3 штуки баклажан 1 штука помидор 2 штуки капуста 200 грамм подсолнечное масло 30 мл чеснок 2-3 зубчиков соль полтора чайных ложки базилик сушеный 1 чайная ложка лавровый лист 1 штука количество порций 4-5 ставим лайк и подписываемся ваши отзывы очень важны до встречи на канале